Меня зовут Евгений Севажалис, мне 33 года. Из них 25 я посвятил волейболу профессиональному. С системой, вообще с доктором, я больше 10 лет знаком. Знаком с его системой подготовки, с его, скажем, уникальными методами, его наработками. Вот. Мне они очень помогают и по жизни, и по профессиональной карьере находиться в тех кондициях для того, чтобы, скажем, приносить результат, минимализировать какие-то травмы, вот, поэтому у меня выбор только один, соответственно, я приезжаю уже, ну, достаточно продолжительное время и в Марбелию, и иногда в Москве, вот, но, конечно же, в отличается уровень, подход, ну, и, соответственно, сам доктор здесь, вот, поэтому, Нет, это не реклама, конечно. Может показаться какой-то рекламой, но это ну, действительно так. Я говорю то, что я думаю. Ценность методики, ну, на самом деле, я считаю, она уникальная. Насколько я знаком с методами подготовки, реабилитации, скажем, из своего опыта, ну, не знаю, альтернатив я не вижу. Каждый профессиональный спортсмен должен приезжать и заботиться о себе на своей семье приезжайте это не занимает много времени скажем уделить себе внимание чувствую себя последние три года отлично после последнего серьезного скажем происшествия в моей спортивной карьере вот была серьезная травма скажем была операция вот. последующее восстановление у доктора там, около полутора месяцев безвылазно, из морбелии, тяжело, э, ну, эффективно. На самом деле, да, приезды отличаются разные, опять же, от состояния, от ситуации. Мне нравится, во-первых, индивидуальный подход, во-вторых, э, опять же, уникальные системы, которые использует доктор, э, его наработки, э, которые, скажем, есть какие-то базовые и есть с каждым моим приездом какие-то новые вещи, которые он добавляет. То есть, соответственно, развивается, развивает дальше свою методику. То, что она приносит результаты эта методика, то, что доктор четко и точно находит проблемы и пути их решения, и, соответственно, в кратчайшие сроки, в зависимости от проблемы, он их решает. Вот. И в этот приезд мы тоже идем по, скажем по намеченному плану с доктором, и чувствуется результат день ото дня. Буду и в последующем приезжать. Все чисто, все э, работники, то есть все приветливые, все видно с самоотдачей, видна система, которую доктор настроил. Это немаловажно в процессе работы. Мне главная структура, как это работает, что это приносит действительно пользу и результат, для меня это самое важное.